Елена Евсеева Кашмо нафт Десять Девять Восемь Семь Рано Утром На Совсем до созвездия компота В двадцать ложек перелета Отправляется, смотри и считай Четыре, три, звездолет, тарелка лет. Ох и долг перелет, десять Девять, восемь, семь. Никогда ж я кашу съем. Да, наверное, только к ночи наконец-то прикомпочусь.